Новейшие продукты в сфере цифровых и интеллектуальных технологий представили в рамках международного форума «Казан Digital Week. Мы очень много внимания уделяем цифровизации, а цифровизация — это люди, это кадры. Ректор Казанского федерального университета обсудил перспективы сотрудничества с генеральным директором Минского тракторного завода. Новая разработка ученых Центра мирового уровня создаст программный комплекс для моделирования нефтевытеснения Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Вадим Выборнов. Студенты КФУ стали обладателями специальной стипендии президента Республики Татарстан. Размер ежемесячных выплат составит 7 тысяч рублей. Стипендиантами стали победители и призеры Всероссийских Олимпиад школьников и выпускники, набравшие 100 баллов по результатам ЕГЭ. Также стипендию получили победители и призеры чемпионатов по стандартам WorldSkills и Abilipix. С 21 по 24 сентября в Казани проходит международный форум «Казан Digital Вик 2021». Участниками мероприятия стали работники сферы цифровых интеллектуальных технологий, студенты и сотрудники Казанского федерального университета. Подробности в следующем сюжете. Казань Digital Week – это международный форум, направленный на коммуникацию разработчиков и пользователей цифровых технологий, а также презентацию инновационных проектов в сфере диджитал-разработок. В этом году форум проходит в смешанном формате. Площадкой для презентации проектов был выбран выставочный комплекс «Казань-Экспо». Помимо торжественного открытия форума Digital Week, в выставочном комплексе стартовал отраслевой чемпионат в сфере инновационных технологий Digital Skills 2021. Очень много внимания уделяем цифровизации, а цифровизация – это люди, это кадры. Можно все построить, все купить, но людей надо готовить. Во время подготовки форума состоялось заседание правительства Республики Татарстан по цифровизации промышленности с участием президента Республики Татарстан Рустама Миниханова, премьер-министра Алексея Песошна, а также ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. В рамках форума организаторы устраивают технические визиты на главные промышленные площадки города Казани. Участники и спикеры во время форума посетят Иннополис, IT-парк, Казанский вертолетный завод, предприятие «Метроэлектротранс» и Казанские университеты, среди которых есть и Казанский федеральный университет. Площадкой для технического визита в КФУ был выбран Центр цифровых трансформаций. Центр цифровых трансформаций занимается всем, что связано с цифровизацией, и форум как раз посвящен этой тематике – Нами рассматривалась, или как бы не была представлена тематика цифровизации в образовании. Во время технического визита спикеры и участники форума ознакомились с разработками Центра цифровых трансформаций и узнали о работе студенческого и молодежного конструкторских бюро. Помимо этого со своими докладами выступили директор Центра цифровых трансформаций Дмитрий Чекрин и его заместитель Петр Какунин. Представители КФУ рассказали участникам форума о разработках в сфере беспилотных транспортных средств. Форум Казан Digital Week продлится до 24 сентября. Чтобы посетить выставочный центр или посмотреть прямую трансляцию с форума, нужно зарегистрироваться на сайте kazandigitalweek.com. За новостями проекта также можно следить на их официальном YouTube-канале. Роберт Хасанов, Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.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 В библиотеке имени Лобачевского Казанского федерального университета состоялся отборочный этап республиканского конкурса «Лучший государственный гражданский служащий», который был организован аппаратом президента республики Татарстан. Пакет заданий для конкурса подготовил Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ. Приходили люди из бизнеса и через полгода сдувались, как футбольный меч, попавший на какой-то гвозди. Приходили ко мне, опустив голову и говорили, я думал, что здесь не так. Я думаю, что вы сидите все на деньгах, и заявить, кому дам, кому не дам. На самом деле, та служба, которую вы сегодня здесь представляете, и та работа, которую вы делаете, она заслуживает очень большого уважения. В высшей школе государственного и муниципального управления Казанского университета прошло совещание по обмену опытом проведения молодежных мероприятий антикоррупционной направленности в вузах. Подробности далее. В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией в вузах Татарстана проводятся мероприятия, направленные на формирование негативного отношения к подкупу. На совещании в зале попечительского совета Казанского университета были обозначены проблемы, возникающие в образовательных учреждениях. Существует целый бизнес, теневой бизнес, наверное, бизнес, который направлен в первую очередь на подрыв системы образования, на продаже дипломов. На определенные заказы достаются родственникам, родственникам, братьям, сестрам, родным, на выполнение каких-то работ, например, распечатывание статистической рекомендаций, поставление какой-то печатной продукции выше высших Важную роль в предотвращении коррупционных прецедентов играет информирование всех слоев населения, начиная со школьной скамьи. Студенты, как наиболее социально активная группа, были приглашены к диалогу с представителями вузов и администрации республики. Это Министерство молодежи – это Министерство диалога с молодежью. И как раз студенческая антикоррупционная комиссия уже много лет доказывает о том, что есть такой инструмент коммуникации между нами, между руководством вузов по тем вопросам, которые вызывают иногда спорные моменты, иногда неинформированность, иногда недопонимание, иногда какие-то серьезные моменты, которые мы дальше совместно разбираем. Но от вас зависит эффективность этой площадки, потому что диалог не только должен быть идти со стороны руководства вузов, но и со стороны вас. В Казанском университете также проводятся работы по предупреждению и профилактике коррупционных проявлений. Со стороны КФУ в совещании принял участие проректор по общим вопросам Рейшат Гузейров. Ариатна Кугушева, Булат Садыков, Универньюз. На этом все. В студии был Вадим Выборнов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!